Всем привет, дорогие друзья и хорошо вам настроение. С вами Рей, мы продолжаем играть Снеп от Marvel. Так, у нас что, сразу матч Кейси? Даже не дали мне возможность ничего сделать. Хорошо, ладно, я готов. Что за подлагивание такие жесткие? Почему всего три карты? Что с игрой происходит? Так, на третьем-четвертом отходу не, сюда нельзя добавлять карты. Ну, посмотрим. Так, у меня агент. А у него Nightcrawler. То есть ночной змей. Эффекты. При раскрытии срабатывают на этой локации дважды. Все, я пока пропущу, наверное, ход. Монжера. У меня два киллмонжера? Сфига ли, у меня здесь два киллмонжера, ребят. Если вы разыграете здесь карту, то и копию в руку противника. Этого мне абсолютно делать не надо. Вот у него что. Так ладно. Ту -ту -ту -ту -ту. Что мы сделаем? Наверное, вот так Бишеп и Блейд. Угу. Ну и думаю на дорожку. Или как нам лучше сделать. Так, Блейд стоит одну единичку. А, Бишпаунту... А, нет, бишп... Я могу сделать вот так, наверное. И вот так. Кого он туда послал? Я не знаю, ребята. Американ Чейз. Серьезно? Извини! Полную шляпу сделал он, если честно. Полную. Он вот этими вот картами хотел меня выиграть. Он еще там снэпал. Ты видел? Я думал, что он, наверное, сейчас нас порвет, просто написал. там... Думал, жесткий типок попался А на, на деле ватник, просто ватник Ребята, ой Ух ты А, это Хела и Грут, Груд такой М -м -м. Так, давай-ка посмотрим, что у нас тут А, 50 баллов, о, нифига себе А, это Белая Королева Это Джефф какой-то И Мадок. Подожди, а можем мне взять мои... А где кристаллы-то мои? Эй! Вот они. Ну, не кристаллы, а кредиты. Так, здесь еще два задания выполнено. За них я тоже получу сейчас награду. Замечательно. Ну что, продолжаем, друзья мои, играть в Снеп от Marvel. Давно не играл. Можно даже сказать, немножко соскучился. В основном мы сейчас, знаешь... Играем растения против зомби герои, Ежедневки, ежедневки, еще раз ежедневки. Сегодня, наверное, тоже будет, ребят, серия. Здесь нельзя разгрынуть карты, которые понятно. Давай тогда сюда поставим. Так, а вон там кого? Человек-муравей. Угу. Добавляет здесь карту монстр с базовой силой. Понятно. А мы поставим тогда... Морду Колоса влепил А что он хочет сделать? Не будут раскрываться до конца игры Хм. Нафиг носорог. Почему у меня два носорога в колоде? Что за бред? Что за этот два носорога? Кто у меня там еще два, два? Так, я могу только человека муравья у него уничтожить, да? Ха, -ха, Ха, молодец, красавчик. Давай я вот так вот поставлю. И последний у нас ход. Позвать думаешь, что ли? Давай я так надо сделаю. Никто же там у него? И все? Ах ты, тварина, ты посмотри, ребята Ай-яй-яй-яй-яй, как же так-то, а? Ну, я не знал, что вот этот тут хлыщ Чисто вот, ай Если бы у меня бы там хотя бы не за три было, а за четыре Если бы там бы не морда стояла, а кто-нибудь другой Да... Так, шанс погибнуть у карт есть. Надо мне убирать из моей колоды с какого перечета колода два киллмонжера и два этих. Нет, не порядок. Выстрел на шару, да? Так, первый игрок, который заполнит локацию, утягивает. Ага, Понял. Будем пытаться заполнить локацию? Ну что, Килмонджер, наверное, поставим, да? А здесь я сделаю, наверное, вот так вот. Ну что, я уничтожу сейчас ему... этот. Джибели меня не интересует. Так... <смех> <смех> лопух Просто лопух, ребята Просто лопух Хотел, да? Хотел, как говорится, меня наколоть Наколол сам себя Так, ну что, забираем здесь награды Это что у нас? А? Ранг повысился, да? До пятого. Сезонный пропуск. 200 кредитов еще в плюс. Так, и того у нас... Двадцатка. 20, 20 персоналов. Ну я, естественно, ребята, буду... Нужное мне прокачивать. Так, с кого бы нам качнуть-то? А? Можно, конечно.. Тигрицу качнуть. Белую. Ай, белая тигрица. Почему дума нельзя? Дум ботов вызывает, который. Ну давай, говорил. Блестящий логотип. Белая тигрица. Так, 50 кредитов и 10 бустов. На кого? На Дедпула. А я, кстати, ребята, Дедпула получил. Только вот где он? Он стоит сколько? По-моему, там одну единичку, да? Вот он, ребят, Дедпул. Чисто за... заходишь, когда в игру ежедневки Дают, Раздают там ежедневные карты И мне выпал Дэдпул И, естественно, я его забрал Так, здесь забрали И здесь тоже забрали И ранг у нас уже седьмой ну что, поехали дальше Пока идет все хорошо, ребята Ну, не считая, конечно, первого поединка Где я просто так нелепо встряла. Просто нелепо Зибиман Против нас На пятом году Карты стоят на один больше Нафиг Угу. Ракета объелся. Белку, блин, на каждую локацию. Я поставлю морду сюда. К электру. Что там у нас? Так, находящийся угу. плюс три к силе получает. Давай я так сделаю. Где килмонжер, когда он нужен, а? Мне надо уничтожить эти единички. Опа. Так. -с. Подождите секундочку. А откуда у него здесь плюс 4 плюс 4? Я что-то не понял. Откуда у него здесь плюс 4 плюс 4? Без способностей. Все, я понял. И что мне поставить? Проиграл я, ребят. А, последний ход. Вот она, радость-то моя. Вот она, где была-то. Прощаемся, да, получается, с этими ребятульками, со всеми. Нет, Казар. Это не поможет тебе. Блин, Киллмонжера куда поставил? Копарз ребята, я тупанул, блин, я тупанул. Идиота кусок, ты куда Киллмонжера поставил? Ой, блин, дурак, а? Там же у меня пес этот стоит, он же не дает, ребята, способность действовать. Это же надо так, блин, тупануть-то было сейчас. Я уже распрощался со своим <coughs> противником, блин. <смех> Смотрю, что-то киллмонжер не стреляет, нифига. Блин. Ё-моё. Вот это да, ребят. Это просто на пустом месте. Сфейлился я просто на... На пустом месте за своей дебильной вот этой невнимательности. ё -э Это хуже не придумаешь, когда вот так вот происходит. Ну, ну... А, нет слов у меня даже Ребята, просто нет слов Поставил, блин, называется, а? Я Я очень расстроен Из за своей, блин, дебиные ошибки Так вот Давай Магнета, качнись, малька лау Так, хранилище, надеюсь в хранилище дадут мне карту новую Ох ты Так, постоянно обладает Постоянными эффектами всех карт Противника Постоянными эффектами Всех карт противника Вон. Нет, Блин, ну как же так, ребята Ну ё мое, ну поставил, ну внимательно Посмотрел, надо было В любую точку поставил бы его Ну не, не на центральную, нет, вот я уже просто предвкушал победу, ребята Попивал себе спокойно тут, как говорится, капучино И ни о чем не думал Уже я подумал, когда увидел Что я тут натворил Ну, чего там он? Плюс О, карт в руке Ну, хорошо Ну, что, морду будем вызывать? На этом ходу карты должны быть разыграны здесь. Ну, давай. Получает плюс три к силе. Это без опять же. Дам ему вот эту карту зеленого гоблина. ее налево. Сейчас я бы опять, ребят, тупанул. Поставил бы сюда бы. Да ты... А что это он сделал? Подожди секунду. Копируют разыгранных на этом ходу карты. Понял. Дума разыграл, да? Моего же. Хорошо устроился, чувачок. Ну ты же видел, что это ему не помогло. Но это фигня, ребята. Мне больше все-таки обидно, когда киллмонджер не выстрелил. Я просто в истерику впал. Ай, господи, жена была такой то Ну что, агент выпадает нам. Карты стоят на один меньше. Ух ты. Ух ты. Я могу, значит, себе позволить и вот так, и вот так. Угу. Опа, космо вылетел у него. Так, кузнец, кузнец. Давай, я наверно вот так сделаю. Никто вправо не пойдет. Так, он вызвал домино. Я сделаю вот так вот. Ну что, дальше, подожди. Дальше мы поставим наверное кузнеца. Пора думать, вызвать. Так, я понял. Какой-то план у него интересный. <свят> Ваш противник отступил. Он, наверное, не думал, что сюда, да, все перейдут. Так, ребята, у нас следующий ранг. Поднялись мы по уровню. Разыграйте карты с один. 1. Разыграйте... Так, выиграйте четырьмя картами. Что там на локации? На одной локации? Так, выиграл же. Там, наверное, несколько было поединков Ну что, погио у нас тут Выплясывает Давай посмотрим, что это за погио Блин, ну нафига так делать-то? 4-4-3 Вот, спасибо Пусть каждого хода Давай, после каждого хода будем получать Ну, мы эту шваль уничтожим Он еще и снэпать вздумал мне. Так, ваша карта в этот получает плюс один к силе. Что там делает? Шок вейв. А шок вейв стоит две единички. Не прокатит, да? Мы сейчас испортим ему все. Так, постоянные эффекты здесь удвоены. Давай, сделаю вот так вот. А почему только мои-то карты здесь? Плюс 2 ксили, постоянные карты, без способностей. Да пошел ты, знаешь куда, блин, космон сюда поставил, блин. Не, ребят, не, не получилось у меня. Дебильный космо, блин, все, блин, попутал мне. А, тваря, а. Выставил свой говно, блин. Ну давай ты уже быстрее там что-то делай. Трендец, зависло. Блин, ну бесева, а? Просто, ребята, бесева. А, было, наверное, туда его ставить, чтобы там 100% никого он не выставил. Нафиг мне магнит? Я что то не могу понять. Это колода какая-то... Не... Я от магнита уже давно, по-моему, избавлялся. Улочки. И как раз, да, колода под перемещение. Ну, замечательно просто. Так, а он сколько стоит? Одну единичку? По-моему, одну единичку стоит. Так что есть э, резон вызывать нам этого четвертый ход Доктор Стрэндж Поехали Холбастер Понятно Ну и Дума на дорожку перемещает. ну и до свидания. не сработал твой фокус, парень. да перемещался, эй, эй, перемещатель, плешивый. это тебе за тот Раунд Месть Ну-ка, что у меня тут? 15 бустеров на кого? На Шанну 15 бустеров на Шанну Что за Шанна? Я не помню, если честно Что за Шанна? Жанна? Агузарова? <с palate> Шанна, Жанна Так, карты с базовой стоимостью 6 Стоят на один меньше М -м -м. Титан. Это что-то новенькое, ребят, по-моему, да, титан? Так, находящиеся здесь карты безспособности, понятно. Получает плюс три. Вызовем Морду. Выстрел тоже мне. Так, а он на постоянной основе, да? Нет. Нельзя добавлять карты. Да я так сделаю оп, и грутушка обделался да, и грутушка обделался. Ага. Uh -huh. Да, я так сделаю. Шанчи, Ну и что? Последний ход, ребята, последний ход. Я сделаю вот так вот. Да иди ты в пень, блин, утырок, блин. Давай, думав. Есть, мы выиграли, ребят. Ах. Думал, магнит его спасет, ага. Шел нафиг, твой магнит. А он еще снэпался там снэп! Снэп! Дай мне снэп! Получил снэп. шивик. Так, разыграйте карты суммостью 3, возьмите. Ну, слушай, ну мы сейчас с тобой задания все, наверное, надо на сегодня. Так получается. Так карта ложится у нас. После снэпа наверное, поиграем на растение против зомби героя. Ну что там у нас? Карта здесь получает минус один к силе. Не хочу. Не хочу минус один к силе. Опа. А мистик что делает у нас? Что залагало там лаганутики? Преласкайте, если последняя разыгранная вами карта имеет постоянную способность копировать текст, постоянную способность. И как бы я не пожалел об этом. А, все, я понял Копирует в мою руку карту? Ага, Один вылетел Хе-хе-хе, что же мне тут сделать лучше? По-моему, ребят, тут уже ничего не делаешь. Лучше. Так, Killmanger, да? Последний ход? Блин, я проиграл, да? По очкам, ребят По очкам проиграл Здесь 2 очка в плюсе у нас. Про мистика, конечно, я лопухнулся. Мистик работает на следующий ход, оказывается. А там не на последнем. На последнем ходу есть. По... Она сделает эти. Нифига она не сделала. <laughs> зря использовал только, получается. Просто зря использовал мистика. Вот так вот, ребят. Не понимаешь смысл карты, не лезь, не суся, не ставь твою налево. полез, блин, своими корявыми ручками ставить, блин, мистика. Плюс три с наибольшей силой. Ну что, опять нету первого хода. Ой, первого, второго. Нельзя больше разгрузить здесь карты. После четвертого хода. На шестом ходу можно перемещать карты. Давай так сделаем. За подляночку небольшую. Полэтс, снэп. Сейчас будет тут перемещать их, да? Как я могу понимать. Но у нас есть этот, у нас есть дум. Надеюсь, у него нету косма. У него есть стрэндж. И плач. Плащ. А у нас последний ход. Перемещает, перемещает. Да перемещайся хоть. Ну и все. До свидания. Не, не, не, не. Хоть закастуйся тут. Хоть закастуйся там. Не видать тебе там ничего. Так, опять мы вернулись в свой 14 ранг. Что-то глаз заследился по-твоему. Как будто мусоринка какая-то попала. Что за Джефф? Что за Джефф такой? Что за окуленок, а? Прикольный. Кто-нибудь, ребята, видел зовут Джефа? Есть у кого-нибудь? Напишите в комментариях, что он делает. А, там же можно прочитать, что он делает. Ну, начинается. опыт. Так, что этот Джеф делает? Блин, никак, да? Даже не посмотреть, блин. Я так понимаю, сейчас мне не будут давать противника, потому что опять там сервер упал или а что у них там обычно. Вот такая вот начинается ерундомина. Я тогда тоже хотел записывать, ребята, зашел. Как раз Дэдпула когда получил. И вот такая вот ерунда началась. Ну что, друзья, раз пока мне не дают возможности, давайте на сегодня мы закончим эту серию. Всем удачи и до новых скорых видосиков.